Можно встретить очень много рецептов, в которых необходимо использовать сыр Филадельфия. Поэтому расскажу, как приготовить домашний сыр Филадельфия. Получается такой сыр невероятно вкусным. Приготовить сыр по этому рецепту можно даже из прокисшего молока. От этого вкус будущего сыра не изменится. С помощью этого рецепта вы сможете приготовить сыр Филадельфия в домашних условиях всего за 20 минут. Но потом его нужно будет настоять. А три основные ингредиента, молоко, кефир и яйца, можно всегда найти под рукой, такой сыр отлично подойдет к утренним горячим тостам или к закуске на праздничный стол, по желанию вы можете добавить немного специй для более интересного аромата сыра. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. 1. В молоко добавьте соль, сахар и доведите до кипения, когда молоко закипает. Добавьте в него кефир и перемешайте. Снова дайте жидкости закипеть, после чего снимите ее с огня. 2. Марлю сложите в 4 слоя и поместите на сито. Пропустите через нее свернувшееся молоко и дайте сыворотке стечь в течение 15 минут. 3. Яйцо взбейте с помощью миксера до пышной белой пены. Добавьте лимонный сок и продолжайте взбивать, добавьте творог и снова взбейте миксером до однородного состояния, после чего с помощью блендера разбейте крупинки творога. 4. Уберите сыр в холодильник на ночь. Приятного аппетита. Жду ваших лайков и комментариев. Подписавшимся больше вкусностей. Вот из чего готовим блюдо. Молоко 1 литр. Кефир. 0,5 литра, яйцо 1 штука, соль 1 чайная ложка, сахар 1 чайная ложка, лимонный сок 5 капель, количество порций 10. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Всем добра, заходите еще.